Дается однокомнатная квартира в микрорайоне Альбешева. площадь 39 квадратных метров жилых, расположена на восьмом этаже кирпичного дома с индивидуальным отоплением. Новая мебель в квартире прилагается подарком для будущих хозяев. В микрорайоне работает новый садик, детские и взрослые поликлиники, стоматология, в микрорайоне развитая инфраструктура, все в шаговой близкой доступности, звоните договориться о просмотре,